Всем привет, в общем, сегодня поеду в Севастополь на бла И самый прикол будет в том, что я буду за рулем ехать. А по-моему, Калины. Ехать туда, короче, 40 с лишним часов. Будет поездка очень веселая. С Ижевска до Севастополя. Готовьте, как говорится, чаек и погнали. Доброе утро. Мы выезжаем в Севастополь. хорошим человечком Алик Позвать. общаемся, едем температура 22 градуса в данный момент показывают, но на солнце довольно жарче, чем на самом деле градусов под 40, может 50 друзья, короче, мы выехали со стороны Удмуртии уже сейчас в данный момент вот сзади Удмуртия мы сейчас будем ехать дальше туда, в сторону Татарстана очень жарко в машине ехать к кондею правда нету но ладно едем на лампу сейчас идем есть сейчас мы проезжаем будем проезжать нурлат остановились так чисто перекурить в общем погода резко так изменилась солнце кончилось немножко прохладнее стало даже лучше в общем сейчас пересаживаемся в другую машину Возможно, даже за рулем. В общем, народ, приключения у нас такие. Посадили меня за руль, значит, все, едем, лишенный права, в кавычках, скажем. Пересек сплошную линию, с гаишником договорился. на Газпроме заказал пару блинчиков и кофе. Короче, сейчас поедим маленько и все. И дальше гоним. Так, вышло это на 265 рублей Всем приятного аппетита Поел, все хорошо Очень было вкусно На 256 рублей всего лишь Все вообще прям огонь Просто огонь Кстати, Wi-Fi, говорят, бесплатный Но хотя написано ключ Нормально Сейчас покурим и Едем дальше. Кафе Итель. 934 километр. В общем, пока город Сызрань, заехали. Сейчас будем ехать дальше, где-то до ночлега. Вот так вот можно путешествовать на Блаблакар даже за рулем. Не имея прав управления транспортным средством. Короче, очень весело получается. Решили остановиться переночевать. Вот в этой кафешке. Вот это. Не знаю, как она называется, но 600 рублей с человека. До 6 утра вроде как собираемся спать. Четко не знаю, конечно Но, по крайней мере, так Остальные люди стали спать в машинах В общем, вот вдвоем э, В гостинице 600 рублей блядь, 600 рублей с человека Если что Я не знаю, дорого это или недорого, Но, по крайней мере, так вот как, как есть Оформили на двоих На троих, вернее Одну комнату по разным кроватям Выходит, это 1600 600 рублей с человеком. Будем сейчас селяться. Поездка оказывается очень дорогая. Осталось 10 тысяч. В общем, идем в шестую. Все. Вот такой номер здесь есть. Телевизор. О, есть розетка. Wi-Fi. Короче, от 1 до 9 пароль. Ну все, как-то так, все, есть тумбочка. Тумбочка, камер. Хорошо, что нет камер. Вот моя кровать здесь будет. Может быть, не здесь. Так, всем доброго утра. Это новый день. Выспался. Время 6 утра, 6.30, почти 7, в общем, у меня очень плохие новости, у меня откололся зуб, Это здесь. вот, как-то так, сейчас, наверное, позавтракаю, и дальше будем ехать, вот кафе такое, так что, как-то вот, Накладно ехать в Крым, я так скажу. Если бы не этот гаишник, сука, может быть все нормально было. Вот а так все. Х**. Зуб болит, тут-то, тут откололся, короче, беда. История у меня вообще красота. Короче, перед гаишниками прям в. Наверное, в 500 метрах остановились, первых кольцов проехали Все нормально, не остановили Я увидел, заметил, короче, вторых гаишников Решил остановиться Поменялись, в общем, с Татьяной И хлоп нас останавливает Говорит, молодой человек, ваши права Я включил дурака Я говорю, какие, типа, права Татьяна показала права У нее-то все в порядке, Я выхожу, что, какие проблемы туда-сюда Говорит, права А то, говорит, сейчас 2, 17 лету, говорит, 27 до 15 тысяч сюда-сюда. А я думал, он сейчас будет пробивать по базам, и тут мы приплыли. Считай, мне повторная 30-ка. И Татянет тридцатка за это. То, что я типа лишенный-то по базе данным. Вот. Я уже потом такой, говорит, права, давай, давай, я. Дал права, он такой, ну, говорит, у тебя права-то есть, что-то боялся. Я, я гаишников просто боюсь, не знаю как. В общем, едем дальше без приключений. Татьяна теперь за рулем, я посажу. еду да, я... <с> <с> Ночью было лучше Ночью было лучше Едешь спокойно, гаишников нету Гаишники сейчас здесь стоят На каждом углу короче, Это вообще мрак вот. Едем по новой дороге Дорогу-то расширяем известковый мел одним словом стоим на сихофоре. ремонт дороги итак друзья проехали въехали саратов сейчас будем ехать по объездной вон там вон, саратов заехали на заправку У вас говорит ровно, говорит, на тысячу, еще бы 30 рублей желательно. Почти залетел, и вот обратно, дальше едем, мой этот поворотник высовывается, я стритом некуда. А чё я, тормозить буду? Не, Я как ехал, так и еду, тот полфура обогнал, обосрался я назад, его. направо, блять, Я собаку. Собаку, блять, не хоть Медленно, медленно. Я пока нахуй. И ей пакал, она как вальяжный Мама, поход. Как идет, шла, так и шла. Там <Да>, он нашел фур сразу. Мы в не были 20 минут. О, да Камыша 20 минут от вас были. А потом уже здесь достали вас. поели, в общем, надо в путь-дорогу дальше ехать. Телефон сдох, надо сейчас на зарядку ставить. Здесь, что говорят. Что? Камеру. У меня тоже. А? Друзья, почти подъезжаем к Волгограду Остались на заправке остановился чай попить Бля, Жара, наверное, 35 градусов Это жесть Это жесть, ребята Капец, жарко Очень, очень жарко Вся жопа смокла Как не знаю у кого Короче, как-то вот, вот так вот Да на Ростов-на-Доно. Приезжаем в населенный пункт, называется Новый Рогачик. Такие названия смешные, вообще беда. Ребята, я поменялся, у меня жопа вся затекла в доску. Она каменная, наверное, стала, как коленка. В общем, проезжаем реку Дону. Короче, ребята, едем сейчас на Камень-Шахтинский туда. В общем, э -э, зашли в кафе вот такое. Вот. Монтаж, тут и заправка рядом, все прям, блядь, ну, погода хорошая. В общем, пойду заказывать еду. Сейчас посмотрим на цены, какие цены здесь. Что, такие продаются семечки? Какие? Вот, как вот эти. Да. Нет. Нет, в таких пакетах? Это семечки 50 -50. в пакетах четки. Будем заказывать борщ, котлету домашнюю, макароны, компот. 248 осталось. Американец пожрет, говорит. Господи, спасибо за этот прекрасный ужин русский. Б**, нажрался сейчас сдох. Пробки. ремонт дороги и плюс авария еще. Сзади была вообще кровотка. Подходит к завершению второй день моего путешествия. Сейчас в данный момент заливаем пензин. Впереди небольшая пробка, сзади была пробка. Вроде нормально все. Все отлично, все хорошо. Уже спать охота вдупляю прям вот. Какая у, короче, конкретно вообще жопа полная. 40 Ребята, вы бы только знали С 6 утра Сейчас время Два часа ночи Целый день за рулем Это вообще беда Всем спокойной ночи Хавка Дальше <свист> Здесь Есть дом для ласточки Сейчас буду искать, короче, автобус, на чем можно доехать до Севастополя. В ближайший до Севастополя. Севастополь, ближайший, 15 минут, а, 185. Имеется свободные места. Другой запрещался в кассы автовокзала. Сейчас я нахожусь возле автовокзала. Жду маршрутку 110 или 195 до торгового центра Европы. Дальше 50 метров. И я у брата почти прибыл на место. Потратил на эту поездку. Грубо говоря, 6 тысяч. Мне встала поездка в Севастополь. Итак, нашел дом. Вся семья, короче, Лёхина едет сюда. Мамке позвонил. Все четко. Вот он дом. Вот этот. Вон он тот подъезд. Тепло, в принципе, нормально.